Джем из арбузной мякоти – лакомство для настоящих гурманов. Благодаря яркому и насыщенному вкусу и легкой текстуре такой джем может стать основой различных молочных десертов и коктейлей. Обычно джемы из различных фруктов, яблок, абрикосов, груш, слив, я использую в выпечке. Кладу их в пирожки и рогалики, в пироги и крендельки. Но джем из арбузной мякоти совсем другой, он будто предназначен, чтобы его просто есть ложкой, запивая мятным чаем. Да, это мой любимый вариант употребления арбузного джема, но также из него получаются прекрасные смузи, коктейли, а также мусы и другие десерты. Сегодня я поделюсь с вами очень простым рецептом, как приготовить джем из арбузной мякоти в домашних условиях. Необходимые ингредиенты досмотревшим ролик до конца подготовьте все необходимые ингредиенты в ингредиентах я указала количество сахара и лимона на 1 кг арбузной мякоти из этого количества продуктов у вас получится 2 баночки объемом по 200 миллилитров арбузную мякоть очистите от семян порежьте на куски произвольного размера добавьте измельченную цедру лимона и лимонный сок Туда же всыпьте сахар и оставьте на 30-60 минут. Поставьте мякоть арбуза вместе с выделившимся соком на огонь и варите около часа. Лучше варить массу на медленном огне. Затем полученную массу перируйте с помощью погружного блендера. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Баночки и крышки предварительно простерилизуйте. Сложите в них джем из арбузной мякоти и плотно укупорьте крышками. Вот и все. Как видите, рецепт джема из арбузной мякоти очень простой. Обязательно попробуйте его. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты. Мякоть арбуза 1 килограмм, сахар 1 килограмм, лимонный сок 1 столовая ложка, цедра лимона 1 чайная ложка, количество порций 5-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Еще увидимся.